Всем здорова! С вами Игры Дрона. Это видео про 5 новых фишек, которые появились в DREAMLESS sacrevy 2022. Первая новая фишка, которая появилась в ZLS22, это обновленная суставы команд. Про ее конечно же все знают, но я не могу ее не отметить. Как же она круто выглядит! Вместо списка игроков появилась точная картинка. Вторая суперовая фишка – это список испытаний на сутки. Это то, что вам предстоит сделать, чтобы получить больше монет в свою копилку. В принципе, в DS21 никогда не было проблем с монетами. Но приятно, что есть еще дополнительный бонус. На третьем месте я разместил тренировочную базу. На первых взгляд, вроде бы особенных изменений нет, но на самом деле они есть. И сейчас расскажу, какие. Здесь появилось кое-что очень интересное, которого раньше не было в игре. И эта новая фишка имеет странное название набор. Но когда мы в него заходим, это оказывается центр поиска игроков. Я думаю, что это сложности перевода с английского на русский язык. И главная задача этого центра это поиск игроков. И прокачая его, вы получите скидку на их поиск. Четвертая новая фишка ⁇ это за то, что ее больше всего ругают. А ругают разработчиков за логотипы команд. Кстати, хочу заметить, хоть немного, но логотипы они все-таки улучшили. Это, конечно, не то, что нам хотелось, но они работают в этом направлении. Вся беда в том, что они просто не хотят тратить деньги на оригинальные логотипы. Но при этом разрешили нам скачивать их с открытым доступе. Пятая новая фишка реально очень прикольная. И касается она настроек игры. Здесь появилось просто огромное количество новых возможностей. Первое, что хотелось бы отметить, это то, что появилась возможность подключать до пяти устройств на один профиль. Все просто, генерируете код и можете подключить до пяти телефонов и играть с одного аккаунта. При этом вам не обязательно, чтобы там был Facebook. Обратите внимание, что код действует всего лишь 5 минут. Все эти настройки проводятся в вот этом поле. После генерации кода просто привязывайте его к своему устройству. Подтверждайте его и все, можете играть просто со своего профиля. Все просто и гениально. Друзья, а сейчас я вас хочу попросить, чтобы вы написали в комментариях, что вы еще нового заметили в этой игре. Лучшие комментарии обязательно попадут в следующее видео. Ну и а на этом все, друзья. Кому понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока!